Евангелие от Иоанна, глава пятнадцатая. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Нега чам подо намуё не або ки номпура. всякую у меня ветвь не приносящую плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Мурит, наге исо, гла, Щириль. Чи они ханын, кальцинын, абути кесом ириль, те хепори шиго. Мурит, уашириль, мет нин кальцинын, то уашириль, мет ке харю Ке Хашины Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Но Хвенын Нага Иро Тюн Маро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 не, АНЕ, кохара, надо, но ви, а не, кохарира, категора, подо наму пуро, идти, они а, хамен, что до, Метчиль су обсим качи но хидо не а не ти они хамен киро харира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 Исымен и, и Сарамин гвашериль Анхи мед на нани нарыль то на сонин но хвига аму кото халь су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 Кэ. По-ри-ви-малати. ни сарамды и косыль Сарамды-ри-и-косыль-мо-адага. чо ра Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Нохвига не ане кохаго не Мари нохви ане кохамен мощи динти Куон, Ханын, Теро, Кухара, Кэри, Хамен и Рурира. Тем прославится отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Но хвига. Гуашириль, Манхи, Мечимён, Нэ, Абу, Цигесо, Ён, Гуангиль, Па, Тишиль, Ко, Шин, Ё, Но, Хвига, Нэ, Цяга, Твэ, Как возлюбил меня отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Абудзи кесо нарыль саранхашин. Кот качи надо но хвириль саранха я сини на ви саран ане кохара. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви. НЕГА Абудзири КЕМЁН КЕМЁН ИЛЬ СИКЁ КЫВИ САРАН АНЕ КОХАНЫН Кот чи но хви до не кемьон ниль. кемён не саран а не кохарира. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Нега. Акосиль но хвиге и не кипими но хуй ане и со но хуйги пыль. Чуман хаке харё ха минира. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не кемын, кот нега, нохвириль, сарангхан, кот качи, нохвидо, со сорок саран харак ханын. И Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Сарами чингуриль вихайо тяги мок сумыль по ремен и есо до кин сарани об на ни вы друзья мои если исполняете то что я заповедую вам нохвига но вы мён ханин теро хен хамён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 Хачи Ани Харини Чонгин Чу Ин Уи Ханын Косын Мотам Мира Нох Вириль Чингура Хайо Нони Нега не, Абодзике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 нохвига нариль тхекан коши анио. нега ноххверил тхек хайо се уост... се нани и нохваро косо гвашириль метке хаго то но хви гуашери хансан ике хайо не иримы иримыро або тике мот мосиль куха тинти та подке харю Хами нира. Сие, заповедую вам, да любите друг друга. Нега и госиль нохве, нохве еге, меу хамин но соро, саран хаке, харе, хами, рора. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Сессани но хвэрэль, ми ви хамен. но хуи пода. Он чо Нарыль, миохан уохан, ара.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 Сесани тяги и госиль саранхай. То и на но хуэньин сесан сесанэ сокхан тяга чага анио то рио сесанэсо на и так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 Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. НЕГА НОХВЕ ТОРО ЧОНИ ЧУИН ПОДА ТО мог МОКТАДА ХАН МАМАРИЛЬ КИ ОКХАРА САРАМДЕРИ Нарыль Пип-па-ха-йо Сын-чин Тик Нох-вадо Пип-па-к-халь Тхо-йо Нэ Мар-иль Тик-ке-син Тик Нох- вадо пип па йо тик син тик то ира, Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Кирона, Сарамдыри, не иремыль, инхайо и модын ирыль, но хвееге, хара, харани и на поне щин ирыль альтимотам и нера. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинения в грехе своем. Нега увасо техве. Мархати Ани Хайо Томеон Хвега Чвега Опсо Си Реони Уа Циггим Ку Пин Кехаль Су Оп Нира. Ненавидящий меня, ненавидит и отца моего. Нарыль ми цянын-то-не, а ми-во-хани-нира. Если бы я не сотворил между ними дел,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 хвега, хвега, обсо сиронила, тигмын, тёхвега, тёхвега, нала, мидне, абудзириль, по атко, то миох Йотуда. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Квирона Инын Тохвий Юль Поппе Кироктвин Па Тохвега. Йонко общи нарыль миуо хайотта хан марыль им хаке харё хами нира. Когда же придет, приедет утешитель, которого я пошлю вам от отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Нега абудзи геро со но хуи еге понель по хеса код абудзи геро со на о шин Чин-ри-ы, рё и о на на-на-рыль, ко, -ко и А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Нохведо, что импуто на ва, уа... хамке, и со сими, мы ро, чин коха ни, ни... нира.